И мы возвращаемся, дорогие друзья, но уже в полуфиналы. Корши, Андижан. Состав Корши это Твистс, э, Таз. 742, да, логично это Таз. Э, Кира, Бот и Акре. Команда Андижан это Патрон. Дэнди, Версаче, Эска и Ферре. Ну, собственно, карта Инферно, первая карта этого Best of 3 матча, вторая карта Трейн и третья, если понадобится, не скажу какая будет, узнаете по ходу, если она понадобится. Ну, в общем-то, даже если она и не понадобится, я все равно вам ее назову, просто для справочки. Ну, а андежанцы у нас начинают в атаке и атаковать они будут медленно, как вы понимаете. Ребята неспешно занимают позиции, но сам факт, что они их все-таки занимают. Хае на 20, чтобы игроки атаки так резко и быстро не выходили. Но, тем не менее, остановить этот выход все-таки, видимо, не удастся. И атака таки занимает позиции. Кто-то уже даже пробегает в точку, кто-то занимает пески. Игроков обороны начинают оттеснять под зелень. Но оборона отстреливается. Минус от таза. Патрон погибает. Версачи последний. Версачи заканчиваются. Патроны на ночь. Патроны на ночь. Не успевает зарезать таз своего соперника. Версачи все-таки отстреливает ему то ли ногу, то ли коленку. В общем, куда-то он там ему выстрелил. Но... Факт остается фактом. Зарезать не удалось. Тем не менее, победа в раунде достается коллективу Корши. Они все-таки смогли раздефать бомбу и достичь победного результата. Начало для них, конечно, опять-таки хорошее. Не будем забывать, что это инферная оборона здесь. Это очень хорошо. Чатик. Я вас еще раз приветствую. Всех, кто на трансляции, хорошего вам настроения и приятного просмотра. Простите, пожалуйста Джизах тоже участвовал Хоть в каком-то турнире В предыдущем турнире, да, участвовали А в этом турнире их, к сожалению Или к счастью, не знаю В общем, в этом турнире их нет Это факт Саня, го-голосование делаем Какое голосование на тему? Хаешечка прилетела И испугавшиеся игроки коллектива Андижан поняли, что на Б не зайти. Пойдемте штурмовать точку А. Но и точку А занять, собственно говоря, тоже пока что не получается. Однако минус от Версаче все-таки мы увидели. Патрон с Версаче остаются вдвоем. А Акре прострелом убивает соперника. Патрон погибает от рук все того же Акре. Не ожидал я, что сейчас Акре сделает эти два минуса. И такая вот история получилась. А, закрепить кто за кого болеет? Да легко, давайте. Давайте сейчас, значит, кто выиграет в этом матче. Простите, дорогие друзья, раунд временно я комментировать не буду. Нужно запустить голосование. Корши и Андижан. Все, пожалуйста, вот вам голосовалочка, и теперь можете смело в ней голосовать за ко команду, которая, как вы считаете, победит. Обычно я всегда закрепляю голосование, но в этот раз, к сожалению, у меня не было возможности его закрепить, потому что обычно я, когда комментирую турниры, спрашиваю у зрителей, кто выиграет турнир, и команд в турнире участвует 5, а в голосование можно добавить только 4 команды, поэтому сейчас голосование я не запускал, но завтра оно будет запущено и участвовать в нем будут три оставшиеся команды. Собственно, одна из команд из этой пары, естественно, это ребята из Ферганы и еще одна команда, то есть на Манган 1. Версачи, дабл-хилл при выходе на точку А У андижансов есть ощутимые проблемы Но в целом они справляются Сам факт, что пройти-то удается Версачи, 61 хп, пытается поставить бомбу Дэнди тем временем разменивается со своими оппонентами Ну и в спину уже пытается зайти игрок с ником бот Есть информация о том, что игрок атаки прячется в сайде И, конечно, это легкий минус для бота Потому что соперник его даже банально не видел 3-0 Так, кстати, сразу, когда появилось голосование, мнения поделились поровну. 50% голосов ушло за Корши и 50% за Андижан. <с> а вот вам и голосование. Сам чат еще пока не определился, кто же будет выиграть. В каком городе проходит турнир? Ой, Хасан здесь где-то был, писал, в каком городе проходит турнир, но я, к сожалению, простите, уже забыл. Оно вот сейчас появится и наверняка напишет. Ну, хотя, может быть, кто-то еще знает и... Скажут в чатике Что ж, дорогие мои друзья 3-0 у коллектива Андижан Байраунд С Галилами и Калашами 3 Галила и 2 Автомат Калашникова И выход, видимо, последует на точку А Но, типа, а, да, на Манган Точно Точно, точно, точно Ну, Твист и Бот 4 минуса на двоих Версач последний И такое ощущение, что команда Андижан Просто даже <смех> не могут подобрать ключи к обороне команды Корши. Это временно, пока что оборона, напоминающая мне э, на манган 2, на карте Даст 2. Там оборона, если вы помните, была прям вот прям вот очень серьезная. И вот сейчас корши выглядят приблизительно так же. Ох ты! Твис с батом и Кира! Три минуса с хаешек! Да вы чего? Сумасшедший взрыв, просто ядерную бомбу сбросили сейчас ребята из Корши на своих оппонентов, и это абсолютно легчайшие 5-0 для команды из города Корши. Турнир проходит в Дамангане, да, уже все правильно, уже все знают. Но большое спасибо за справочку, потому что периодически приходят новые зрители, и они не в курсе, где проходит данный ивент. Поэтому, ребята, будьте бдительны и подсказывайте другим зрителям, если знаете правильный ответ. Но, повторяю спойлеров, если вдруг кто-то знает какой-то результат, никаких быть не должно. За это суровые меры, бан, и бан перманентный, разбанивать а потом никого не буду за это. Бот! Минус эска, но Дэнди отвечает своему сопернику, и мы, как с вами можем догадаться, в любой момент может начаться перетяжка на точку А, потому что бомба в руках Дэнди, а, собственно, сам Дэнди до сих пор со своими тиммейтами как бы заходить не стали, и более того, даже сбросили бомбу... Э Неподалеку от себя. Дэнди, минус акры. 3 в 3 ситуация. И вот здесь, как бы видно, да, что игроки атаки задумались о перетяжке. Версач подобрал бомбу, и начинается отход игроков э, атаки на мидл. Минус от Киры. И проход все-таки на точку. А действительно, игроки атаки вооружаются ножами, чтобы добежать туда побыстрее. И твист, находящийся на больших песках, в максимально удобной позиции. Как мне кажется, сейчас просто налегке, да, налегке убивает Версачи. Ну, а ТАС забирает Феры, если я не ошибаюсь. С ним, по-моему, в паре был Феры. Карши выигрывают 6-0. Саня, бро, когда играет? Завтра в 18.00. Я за Фергану играл. Аюб, а с каким ником играл? Ну, то есть, кто ты там был в матче? <смех> <смех> пока, как бы мне не хотелось, но я не вижу от команды Андижан, прошу прощения, нормального сопротивления К несчастью, это сопротивление пока что заканчивается там же, где и начинается Любые попытки занять хоть одну точку, собственно, просто приходит к тому, что команда атакующая проигрывает. Но вот сейчас э, допущены две ошибки было. Ох ты, ничего себе, таз вылетел. Ты как, блин, я же испугался. Саня, настрой рейты, пожалуйста, у меня все настроено. <как> я тут новенькая, Джезак норм играет. Джезак нормально, в принципе, в предыдущий раз сыграли. Но, к сожалению, только одну игру. Ну, снова пошумев на точке Б, Андижанцы принимают решение уйти на точку А. Тем самым, как бы раскачивает постоянно своих оппонентов. Акре не сумел перестрелять Феры, И Тас погибает от рук все того же самого Ферра. И мы с вами наконец-то увидели взятый раунд коллективом из города Андижан. Счет 6-1. Ребята, также напоминаю вам про то, что вы, перейдя по ссылочке в описании Или в закрепленном посте в чате на ютубе Попадете на сайт букмекерской конторы OneWin На который вы можете размещать ставочки на всякие спорты В том числе на киберспорт Играть в покер или играть в казиношные автоматики И поднимать неплохую денежку А по промокоду KNIFE и ссылочке опять-таки той самой Которая в описании Вы еще и получите до 500% бонуса К вашему первому депозиту То есть кладете 1000, получаете 5 Круто же, правда Твист, э, минус Дэнди Но это разменный минус, естественно, за погибшего Таза Поэтому ситуация 4 в 4 Флеш на Мидл, А что толку от этой флеш на Мидл, Если под нее никто не вышел Вот я только вот этого понять не могу Эска штурмом берет точку Б Вырубает Киру Версаче умирает Разбившись судя <laughs> Судя по всему разбившись на больших песках И в итоге Эска с Ферой остались вдвоем Эска кстати говоря Какой девайс? АВП АВП выбил с э, Киры Здесь, к сожалению, промах. Но игрок обороны прощает снайпера за этот промах. И еще один выстрел до цели также не доходит. И Ферры в этот момент втихую заходит из ребер на точку А. Естественно, никто даже и не подозревает, что бомба уже устанавливается. Но Акры как же вовремя оказывается на споте А. Беспроблемный минус. И это 7-1. Ну, конечно, об оборона уверенная. Ну, максимально уверенная у Корши. Сложно будет андижанцам, Хотя, может быть, во второй половине Оборона у них будет приблизительно такой же Хотелось бы верить, потому что Собственно, к атакующему Режиму, так скажем, да Андежанцы подходят очень интересно Они пытаются делать различные фейки э, Своевременные достаточно перетяжки Просто где-то уступают позиционно перестрелки. Конечно, я бы ни в коем случае не рекомендовал бы Так часто ошибаться Но, к сожалению, андижан. Допускают очень много ошибок по ходу этого матча Просто в таких темпах э, Корши выигрывают Инферно И антижанцы отправятся на достаточно сложную карту На карту Трейн Со счетом 1-0 Чего мне бы, может быть, и хотелось бы Или не хотелось бы Это не так уж и важно, на самом деле, да Потому что, как вы понимаете Я ни за какую команду не болею Я болею за... Красивый контр-страйк И вот сейчас Опять-таки Антижанцы демонстрируют тот самый красивый контр-страйк Медленно, вдумчиво Ребята занимают точку А Кира последний И здесь снайперская винтовка Наверное, не повезет ничего вообще с нее сделать Ну, минус Версачи А дальше, конечно же, не отпускают Снайпера команды Корши 7-2 Приятно осознавать, что антижанцы, пусть с переменным успехом, но все-таки добиваются каких-то результатов. Каких-то победных результатов. Эска это тот самый Space One. Ничего себе. Хорошо, будем так его и называть. Space One. Надо запомнить. Ну, дымочек, который по непонятным причинам не отобразился. Просто не захотел отображаться. Минус от бота. Ну и тут вот начинается какой-то выход. Ну, вернее, какие-то поползновения, да. То есть, скажем, выходом это назвать э, пока достаточно сложно. Но одежанцы, во всяком случае, находятся на позициях и ждут. Ждут удобного момента для выхода Тем временем до конца раунда остается 47 секунд И вот он начинается выход В результате которого Дэнди, к сожалению, погибает А учитывая, что это уже вторая потеря для коллектива Из города Антижан Твист ошибается в своей позиции А подсадка ведь какая каверзная это была Версаче на точке А И Space One уже перетянулся к нему Оба они находятся сейчас под выходом Версаче в паре со Space One справляются с Батом Погибает Версаче, И, к сожалению к сожалению, в сайде притаился Акры, который, собственно, и расстрелял Спейс Вана и принес восьмой раунд коллективу Корши и автоматически сделал их победителями э, первой половины. По факту, конечно, нельзя сказать, что теперь это легчайшая карта для Корши, они здесь станут победителями, потому что 8 раундов еще пока очень э, ничего... Простите, очень ничего не означают Ну, предположим, просто сейчас Андижанцы сделают 8-7 И перейдут с минимальным разрывом В сильную сторону И в сильной стороне, как вы понимаете Можно запросто будет а, Выиграть Таз, минус патрон Ух ты, а следом еще и минус Дэнди Хорошая ХАЕшка под бота, поэтому, конечно, из ребер теперь уже нужно уходить Вот это прекрасно понимает и уходит И уходит Версаче, Space One и Ферм остались против полного состава команды Корши И опять же, атака пытается перегруппировать свои силы При этом Space One оставляют под точкой Б И ждут ошибок Ждут ошибок. Но ошибки ждать можно, конечно же, сколько угодно. Но удастся ли дождаться их? Вот в чем сложность. Одной, кстати говоря, ошибки все-таки суждено было случиться. Таз погиб. Но Акрем дал на банане размен по Space Вану. Версачи не успел разменять своего тиммейта. И более того, еще и попал под прострел от Квиста. Ай-яй-яй-яй-яй. Первый, последний. И здесь с разменом заканчиваются... Все надежды команды Андижан на победу в этом раунде 9-2. Как бы медленно и осторожно не атаковали Андижан, все-таки корши, на мой взгляд, обладают теми качествами обороны, которые отсутствовали у Ферганы и на Манган-2. Эти парни очень быстро перетягиваются, и чем медленнее атака будет действовать, тем проще обороне будет сориентироваться по карте. Но это ни в коем случае не означает то, что я призываю коллектив э, Андижан к быстрой атаке. Если им комфортно играть вот так, то ради бога, конечно же, играйте. Но нужно просто трезво оценивать, что пока ваша медленная атака не сильно работает. И стоило бы попробовать хотя бы один раунд на какую-то точку сделать быстрый. Но что-то Версачи прямо здесь перемудрил. Выкинул нечаянно дигл, судя по всему, мисклик. Ну и 5 диглов. Тактика Коготь, как говорится. Твист трипл килл. И только после этого Ферра наконец-то убивает веса. Ну а бот Сакры добивают остатки э, команды из города Андижан. Счет 10-2. Очень уверенная игра от Корши. Прям сложно даже найти. Изъян какой-то в их обороне Он определенно, естественно, существует Если вот более детально проанализировать Игру команды Корши, наверняка Здесь, конечно, есть какие-то Бреши, есть какие-то косички Может быть они незначительные, но они есть Дэнди, минус бот Но хаешка от Киры Догоняет Дэнди и в результате Опять-таки, профита ситуации получить не удается. Патрон забирает Киру, и проход на точку Б открыт, потому что на точке Б нет игроков обороны. Ну, кроме Твистца, который уже находится сейчас э, на хелпе. Забрал Патрона, и снайперская винтовка от Таза сработала как часики. Но последним остался Space One, который... Так, блин, походу я ошибся. С не Space One Сейчас уточню с каким ником он играл Хорошо, это важный момент Это важно, а то я все это время Space One называю Ну вернее Эска называю Space One А он может быть совсем им и не является А это все таки дезинформация Как минимум для зрителей Ну и самому Space One Наверное будет не очень приятно Поэтому давай Хасан Ты уж постарайтесь, точнее этот момент Ну а тем временем 112 2 так, собственно, под микроскопом стоит ли искать изъяны в обороне команды Корши, когда они выигрывают с таким э, очень уверенным счетом? Ну, есть ли какие-то... Как, какой смысл, вернее, находить эти косяки, чтобы у их, их устранить, и они выиграли 15-0 первую половину? Ну, есть, конечно, всегда к чему стремиться, но, на мой взгляд, оборона и так достаточно хорошая. Да, проработать никогда не лишнее. То есть, сыграть матч и потом пересмотреть демки, пересмотреть стрим или что-то еще. И найти ошибки и устранить их. То есть, такая работа над ошибками. Она, конечно, должна про быть проведена даже выигравшим коллективом. В данной ситуации даже корши должны свои ошибки знать и уметь их устранять. Вот. Минус Дэнди, Фэрэ, разменный минус. И ТАСС со снайперской винтовкой находится на зелени. Пытается, кстати, прям в пиксель чекать и... Не получается Ну развели, развели его здесь сейчас на выстрел С юспом отстрелиться не получается Акры с хаешки взрывает Версаче минус от Киры со снайперской винтовки Да, дорогие друзья, это вторая Снайперская винтовка в составе Команды Корши, два АВП пытаются Сейчас обороняться, ух ты патрон Одной пульки сносит Киру Все снайперские винтовки были Убиты, но по-моему Одну, да, Твист все-таки успел Спасти а счет тем временем становится 12-2. Для Корши, мне кажется, первая карта уже, можно сказать, закончилась. И, ну, максимально с положительным итогом, так скажем. То есть, пос вы, вы посмотрите, что они делают. Ребята из города Корши просто в наглую вышли пушить своих соперников. Не думайте о Крыне сумасшедшей. Здесь лежит дым, который почему-то опять же не прогрузился. Но Акры все-таки не успевает уйти. Хаешка от таза прилетает. Минус патрон. Ну, 4 в 3. В общем-то, поджим был достаточно эффектный. Но, честно сказать, а смысл этого поджима? Ну, сделали два минуса, потеряли Акры. Я так думал, вообще раунд будет таким образом выигрываться. Но, но здесь не до победы в раунде. Две снайперские винтовки по-прежнему у команды из города Корши. Ну и андежанцы максимально мобильные в своих действиях. У них нет э, снайперских винтовок, потому что они им, собственно, в атаке не нужны. Ну а последний раунд первой половина уже практически закончился. Версачи и Ферре остались вдвоем. Версачи до сих пор еще пока находится в яме. Ферре дожидается аркады на полтора и забирает ботан, но при этом теряет своего тиммейта и теряется сам, дорогие друзья. 13-2! Ну развал. Иначе я просто не могу сказать. Э... Я даже не знаю, что должны сделать индижанцы для того, чтобы победить во второй половине и выиграть эту карту. Ну вот я просто даже не представляю, они должны обороняться лучше, чем сейчас оборонялись корши. Но возможно ли это? Вот в чем вопрос. Ну, а возможно это или нет, мы сейчас непосредственно с вами узнаем. Потому что, как ни крути, но матч-то все-таки стартанул. Стартанул. Вторая половина запущена? Запущена. Ребята, рестарты сделали? Сделали. Ну, а теперь, кроме как атаковать, у команды Корши других перспектив не остается. Привет, скажи, пожалуйста. Харизм участвует в этом турнире? Прошу прощения, Салаев Тимур, но я не знаю, что такое Хорезм или кто это. Прошу простить меня, может быть, я как бы покажусь неграмотным, но не знаю, что это такое, поэтому не могу сказать. Если это такой город, то нет, не участвует. Если это такой никнейм у человека, то не знаю, вот в предыдущем матче и в этом вроде бы как нет таких. Начало благоприятное для коллектива Андижан. Ребята смогли сделать энтри-фраг. И, в принципе, не потеряли патрона. А следом еще один минус по бату. И вот теперь корши уже устремляются на точку А. Но здесь их готовы принимать ребята из команды Андижан. Почему готовы? Да, потому что они сами точно так же атаковали. Но вы подумайте, если андижанцы постоянно делали перетяжки с точки Б на э, точку А, то они, естественно, будут готовы к тому, что их оппоненты будут э, делать то же самое. Хорезма — это город. А, ну вот. Ну, нет, города такого в этом турнире не было. Хорошо, буду знать. Али, приветствую. Кира, 75% здоровья, бомба на руках! Просто фри-фраг, дорогие друзья. Ферре очень неудачно сейчас вышел. Ну и здесь Кира делает вид, что убегает на точку Б. Хотя сам возвращается на точку А. Ну здесь Эско, естественно, по точке Б даст информацию. А времени, само собой, есть только поставить бомбу. И только на точке... Ай-яй-яй-яй-яй, -а -а -а -а -а -а, Энигма. Ой, у нас уже какой-то Энигма появился. Ребята меняют никнеймы со скоростью света. Не успеваю ориентироваться у них даже. Я вот уже теперь забыл, кто... Кто поменял никнейм на Энигма? Эй, ладно. Неважно. Ну, в общем, если ему хочется быть Энигмой, то пусть будет. Мы ему, естественно, это запретить не можем. Ну что ж, теперь Корши а, будут вынуждены играть с а, пистолетами. Андижанцы должны взять 1, 4, 7, 9, 12 раундов. Ну, посмотрим. Только если они возьмут первый раунд... Окей, uh, okay, они первые уже взяли Но вот если они возьмут uh, Как это? Четвертый? Ну вот они уже и второй взяли, да? То есть вот такая вот механика То есть твоя uh, задумка-то уже не сработала, к сожалению Это бот изменил ник Так uh, бот играет uh, в uh, корши Малейку Массалам. ААВД. Брат Самарканд, когда играет Самарканда? Нет в этом турнире Один автомат Калашникова Но, опять же, вопрос Касаемо целесообразности Покупки одного автомата Калашникова На мой взгляд, даже и поднимать Не стоит смысл брать 4 глака И один Калаш В надежде на что? Я так полагаю, ни на что В надежде просто на то, что мы проиграем с Калашом в руках Твист вместе с Акре вдвоем. И твист. А, твист у нас ждет э, Аркаду в новинт. Ну, с глоком такое себе ждать аркаду на самом деле. Ну, вот хорошо. Вот Версачи выходит э, на поджим. А твистца уже нашли. Кстати, твист успевает забрать ферры. Ну, одним минусом здесь э, картину не испортишь. 13-5. Ну и какой-то своего рода камбэк, да, начинается от коллектива Андижан. Разница в 8 матч-поинтов постепенно, конечно, сокращается. И будет сокращаться, пока не, э, не появятся девайсы Ух ты, у коллектива Корше. А вот, кстати, сейчас они и появились. Патрон забрал Таза и Эска минус по бату, но Твист за это забирает патроны и самого Эску. И поэтому у нас ситуация 3 в 3. Ферра минус Кира. Еще один минус от него же, но Твитц поставил бомбу на точке Б. Неожиданная позиция для Ферры. Минус от Вистца. И минус от Версачи. Здоровски. Здоровски. Что ж, 13-6. Не, брат, если возьмут первый, потом у Корши не будет... А, ну это да, это само собой, я понимаю. То есть это ты с точки зрения экономики, что если они возьмут, потом не будет какое-то время денег у их оппонентов. Тогда да, в этом плане я согласен. Но опять же, это очень непросто. Именно таким образом взять э, 6 раундов, ну а вернее вообще докамбечить до соперника, до победы, не ошибаясь. Я не говорю, что это невозможно, но будет очень сложно. В турнире сколько областей? Заранее спасибо за ответ. Али, я тебе просто могу сказать, какие команды играют, да, это две команды из города Наманган, команда из города Андижан, команда из города Корши и команда из города Фергана. Увы, я не знаю, какие это области, ну, просто не силен в географии относительно Узбекистана, но вот такие города. А уж какие области, я думаю, вы сами поймете, поскольку вам это гораздо ближе. 5-0. Во второй половине на данный момент 5-0. И это совсем не шутки. У команды Андижан денег просто сейчас куры не клюют. А вот у Корши проблема. Причем проблема очень существенная. Феры. Даблкил. Ну, поджим ямы уже сделан. Только, правда, ничего этот поджим, собственно, не принес. твист Забрал оппонента. Забрал с него девайс. И даже бомба есть у Твистца. Супер. Али не за что. Акры. 7 хп. Ну, разве что Акры будет только... Собирать информацию. Скорее всего, конечно, на таком лоу хп и с отсутствием девайса его достаточно быстро заберет Феры. Да. Кстати, так прям... Прям так и происходит. Ну и тут надежда только на Твистца. К сожалению, он свои э, на, надежду, вернее, на себя не оправдал. И теперь, дамы и господа, я хочу вам сказать, что у команды Андижан оборона-то на самом деле вообще ни разу не хуже, чем у команды из города Корши. Шесть раундов к ряду берут андижанцы, не отдав до сих пор пока что ни одного. Вот что значит пользоваться сильной стороной, когда вы 13-2 проигрываете слабую. ТАСС, минус со снайперской винтовки, и уже один хп остается у патрона, вот тут корши что-то подсобрались, да, повод для паники появляется у команды Андижан, феры, минус твистс, и пытается забрать еще одного соперника, и таки удается, это минус по бату, но один хп у патрона, один хп у феры. Эска погиб, а Энигна, Энигма с Версачи вообще еще не по сути Энигма минус Акра и 4 в 2 Ну вот прям ситуация с каждым раундом С каждым килом становится все хуже и хуже Еще один минус от Версачи и ТАСС со снайперской винтовкой последний Зачем вот тут была снайперская винтовка, я уж не сильно понимаю Но какой-то минус с нее все-таки сделан Ну правда, два фрага со снайперской винтовки и остальные ребята, которые играли с автоматами, никого не убили. То есть, вот настолько жестко. А жестко настолько, что счет уже 13-9. Никак камбэк года собираются сделать индижанцы. Неужели проиграв 13-2, они будут бороться за победу? Вот Минус Энигма. Ну, попытки действия через второй мидл, через яму. Все достаточно стандартно. Ух ты! Вот этот поджим. Ключевой, наверное, в этом раунде. Ферре очень вовремя оказался в тылу врага. Благодаря дымам, лежащих, лежащим на миду. Ну, просто пришел и сделал два минуса. Тут, собственно, надеяться на победу в этом раунде, опять-таки, уже практически не приходится. Но, Кира, если удастся открыть точку А и Акры очень быстро успеет добежать до позиции своего тиммейта, тогда можно надеяться, опять же, на какой-то благоприятный исход событий. Но... Ух ты, Версаче Не прочувствовал позицию соперника. СК. Размен. Попытка поставить бомбу. И Ферре не отпускает. Акры, да, конечно, бомба успевает встать, но толку от этой бомбы, если поражение в раунде не избежать. Счет 13-10. И... По-моему, пора уже... Простите. Бить тревогу. Потому что все действительно с каждым раундом становится все мрачнее и мрачнее для команды Корши. Вот только недавно, да, в чатике с Шамшодом обсуждали факт того, что антижанцы должны не ошибаться. И вы только вдумайтесь... Они действительно не ошибаются 8-0 Какой-то сумасшедший просто камбэк Дэнди это Space One, то есть Enigma. А, все, понял, вот Дэнди переименовался У нас в Энигму, господи, точно Бот, минус Версача Энтрифраг в какой то веке за корши И еще один минус от бота Ну 5 в 3-то уж Хотя не буду говорить Потому что 5 в 3 тоже можно не выйти Ферре ну что, надежда на Эску. Только Эск способен победить в этом раунде, но Эска остается на сейве на точке Б. Что ж, смирились индижанцы с тем, что в этом раунде победы не будет. Счет становится 14-10. Ну, как вы слышите по топоту, начинаются поиски Эски. Его ищут... Соперники точку Б сейчас однозначно просканируют до конца раунда. Чуть больше 9 секунд. Хороший минус. Ух ты, боже мой! Хороший минус номер 2. Вот это просканировали точку Б, называется. Но бот все-таки забирает Эску. Засейвиться, к сожалению, не получилось. Беда. Беда-печаль, но корши, черт возьми, проигрывают в атаке 8-1. Команда, выигравшая первую половину 13-2. Вот что значит умение и неумение играть в обороне. Вернее, умение играть в обороне и... Да даже нет, я не скажу, что неумение играть в атаке. Умеют играть в атаке, что одни, что другие. Просто оборона намного сильнее. Вот и все. Но камбэк года действительно начинается. Эска, дабл килл и практически третьего добрал. Там не хватило ровно 40 тп. Хаешка. Которая чудным образом не лишила жизни таза. Ну и 4 в 3. Теперь корши делают то же самое, что делали в первой половине андижанцы. И у андижанцев-то, честно сказать, это не работало. Это хорошая стратегия, но она не работала. Минус от патрона. Ну, и как теперь Кира и Акры будут тащить? Кстати, единожды, эта пара уже вдвоем оставались, но до победного им доиграть все-таки не удалось. Ну что, сейф? По действию акро, я так понимаю, это сейф. Да, дорогие друзья. Теперь команда Карши смирилась с поражением в раунде. И примириться с таким на самом-то деле не так уж и легко. Ну, то есть вы выиграли 13-2. Против вас идет камбэк. Камбэк уже... У вас изначально было расстояние в 11 раундов друг против друга. Теперь расстояние в 3. Вы только Вдумайтесь. Насколько продуктивно андежанцы обороняются Ну, либо же, как хотите, как вам будет удобнее Либо Корши плохо атакуют, да То есть тут только два варианта допустимы Либо это слишком жесткая оборона от андижан, Либо слишком плохая атака от Корши Ну и, кстати, Кира там еще напоследок немножко потрепал оппонентов Ну и так, начинается следующий раунд, и здесь, как вы видите, наступают проблемы с деньгами у Корши. Потому что сейчас ребята пытаются продропать друг друга, и кто-то даже будет играть с пистолетом. Вот в частности, у Акры девайса в этом раунде не будет, но пока не погибнет какой-то тиммейт или соперник, с которого он этот девайс сможет а, подобрать. Пытаются прокинуть Корши в позицию в люльке, но... Там никого не было, поэтому здесь э, не работает это. В общем, опять же, я задам тот же самый вопрос команде Корши, который задавал команде Андижан. Почему бы не попробовать хотя бы раз сделать какую-то быструю атаку? Ну вот просто взять и завалиться на какую-то точку. А вдруг сработает? Ну потому что столько раундов, вот 10 раундов сыграно уже во второй половине. Корши играют ее медленно. И это не работает. Ну, почему не попробовать-то быстрый раунд? Боже мой, ну... Просто методом перебора. Надо понимать, что какой-то команде удобно принимать быстрые выходы, а какой-то медленный. И, возможно, андижанцы это та самая команда, которая удобнее принимать медленные выходы. Эска остается один против пятерых. И последний минус за тресцом. Это 15-11, дамы и господа. Корши выиграли раунд. И это матчпоинт. Матчпоинт означает, как вы понимаете, то, что андижанцы не могут выиграть в основном времени, а только лишь сыграв овертаймы со своими соперниками. Овертаймы, конечно же, при таком напряженном матче, я думаю, играть никому не хочется, потому что овертаймы это дополнительно... Э так скажем дополнительная нагрузка да, На психику На физическая дополнительная нагрузка Потому что не будем забывать Что ребята сидят в клубах Сидят за компьютерами И пытаются Максимально сосредоточенно выигрывать раунды Играть, попадать То есть это бешеная нагрузка На самом деле Учитывая что это турнир А не просто ты типа на релаксе сидишь дома В CS-очку шпилишься Это совсем две разные вещи дорогие друзья Итак, 3 в 5 атака принимает решение продавить таки точку Б и продавливает. Увы и ах, но для андежанцев настали очень тяжелые времена. Бот делает уже третий минус. Энигма и Версачи остаются вдвоем. Энигма, как мы все помним, это Space One. Ну и здесь 3 в 2, но, к сожалению, запись матча обрывается, а это означает, что раунд закончился и это был последний раунд в этом матче. К сожалению, к сожалению, быстро слишком а, закрыли после исхода матча ХЛТВ. Ну что, 16 16:11. Если это был последний матч, значит последний раунд, вернее, значит команда Корши все-таки выиграла. То есть Space One и Versace все-таки не осилили выбить у своих соперников точку Б. Может быть это грустно, может быть и нет. Но, опять-таки, для болельщиков команды Андижан, наверное, грустно. Но ребята, болеющие за город Корши, могут порадоваться.